Так, мы ну приехали на место, здесь мы делали уже три скважины Сегодня нужно сделать еще две, если успеем, то сделаем две Если нет, тогда пока одну сделаем, потом вторую Просто сегодня хороший день, теплый, 11 декабря Но Александр сегодня в ночь, а здесь скважины в таких местах, в насыпных, скажем так Тут котлованы копались, потом земля утрамбовывалась Поэтому под вопросом, сможем ли мы сегодня сделать две скважины Потому что вода может уходить вот сейчас мы с нашей старой скважины вот здесь мы бурили, вот, протянули шланг и с этой скважины набираем в бочки, а потом поедем вон туда бурить. Вон, ребята, вкладку. Еще бочки нашли. Да, вот. Вот и все. Александр сегодня день рождения, 11 декабря. Вот он одновременно и бурит и поздравления принимает с 7 часов утра. 10.50 пробурили, еще пол трубы, будет 11 метров. Лунка вся в песке. Поехали, поехали, опа, включаю, оп. Не обмешивай, не обмешивай. нормально. Держу шланг. Держу. Полетели. У -а -а -а. Как в масло. Все, хороший. Одиннадцать. <связь> Ай бог. Да. Чуть -чуть. О, о, о, о. Опять все, пошел. 12 будет Короче, все, пошли замерим. Обсадились. Александр прокачивает скважину компрессором. И я раскручиваю штанги. 8 труб загнали по полтора метра ну почти 8. так, ну трактор набирает очередную партию воды едем на вторую скважину тут же там огромные резервуары сделаны водяные пожарные сейчас покажу Такие бы дома сделать под рыбку. Второй бурить будем вот здесь, скважина. Пожарные резервуары. Это не пожарные. А какие? Вода нужна для работы. Ну, Где-то здесь пожарный, он говорил, должен быть. Там он засыпали его. Ну да, он под землей там и дальше идет, присыпанный. Это, скорее всего, тоже будет засыпаться все. Здесь ну да, здесь грунт насыпной. Как бы все получилось. рыбу выращивать таких да а давай давай подготовили лунки сейчас будем бурить вторую скважину щебенка да Давай, оба. Да. Поехали, оба. Оп. Вторая скважина пошла в процессе грунт насыпной здесь вот видно деревья ниже стоят вымывает он корни ветки все что трактор утрамбовал все пошло наверх так вторая скважина пробурина ставим насос сейчас на вторую скважину а потом на первую и едем домой О, Санек уже запустился Четко качает Опять принимает поздравления С днем рождения На телефоне Красота Вот она, красотища Ставим насос на первую скважину сегодняшнюю. Запускаем фотоотчет заказчику. Фото-видео отчет, что скважины работают, дебит отличный. Вода здесь тоже, в принципе, замечательная. По крайней мере, по вкусовым качествам. Здесь у нас сок 11. О, сейчас выхватит, наверное. Не выходит, А то обычно, когда такой напор сразу... Ну да, здесь вода близкая, с Метра два, наверное, даже меньше. Да, нормально. Качает прям хорошо. Пятая скважина. В данном месте. Там, ну, Она первая.